шалом друзья мы продолжаем исследование каких-то мест из э, первого послания петра и еще раз повторюсь сказав что я высказываю свое мнение которое к радости не к сожалению а к радости иногда претерпевает определенные изменения и Есть вещи, которые я понимал как-то по-другому, что-то изменилось. Я думаю, все должно быть достаточно динамичным в этом мире. Только наше сердце должно всецело принадлежать Творцу и Его Сыну Иешуа, И тогда мы не будем разочарованы. Но поиск и ныряние в глубокие воды смело и дерзновенно всегда позволяло нам достигать чего-то. Сегодня мы продолжаем первую главу Первого Послания Петра. И я хотел здесь продолжить ту тему, я начал в прошлый раз говорить об искушении или испытании, что на иврите одно и то же, не сайон. И проходя искушение или испытание, неважно по какой причине, или за того, что что-то глупо сделали, или «Господь проводит нас» или где-то мы должны набраться терпения, или где-то мы должны прогнать врага, искушающего нас, если это его самовольная воля. В любом случае мы получаем благословение. И Петр здесь говорит странное слово. «Достигая, наконец, верою вашей спасение душ». И очень важно нам понимать, в каком формате это говорится? Потому что многие из нас могут здесь увидеть некоторую крамолу. Какая крамола? «Достигая верою спасение душ», то есть работая, достигая спасения. Мы как бы достигая, зарабатываем это, хоть это в корне против новозаветнего отношения к слову спасения. Просто подумайте на досуге именно вот об этих словах. Наверное, некоторые и раньше это видели, как можно достичь или заработать спасение. Вы знаете, эта темка непроста. И опять-таки я вам выражу то, как я понимаю данную ситуацию. И вначале хочу сказать, что слово «спасение» в иврите – это очень обширное слово. И есть масса слов на иврите, которые в русском или в других языках все равно переводятся как «спастись». Но слово «спасение» оно звучит иногда по-разному. Иногда это, это как отсала или «избавление от какой-то беды». «Рефуа» — это тоже часть спасения, когда мы исцеляемся от чего-то или ищем исцеление. Геула. Это больше связано с эсхатологическим вечным спасением, то, что подразумевают многие верующие, когда говорят слово «спастись». И я вот хочу привести сейчас два места Писания, не из посланий Петра, а из посланий апостола Павла, которые технически как бы противоречит одну другому. И, разумеется, мудрые люди, или очень уж мудрые люди, науч, научились и научились выворачивать это слово как угодно. Но давайте посмотрим, что говорит прямой текст данных стихов, и попробуем понять их. Первое место Писания Павла — это римлянам 9 глава. Из 9 главы апостол Павел в послании к Риму начинает говорить об Израиле, о судьбе Израиля. И он начинает 9 главу, «Для меня Израиль – это все, я просто дрожу, дрожу Израилем, дрожу за него, за его избавление». И вдруг он заявляет в 27 стихе, цитируя Исаию, «А исая провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». То есть Израиль, может быть, по словам Павла – громадным, как морской песок. Кто может засчитать число морского песка? Но только остаток спасется. Только какая-то часть, остаток вообще, в иврите, остаток, всегда предполагаемое число, это 1 четвертое, 1 пятое, то есть примерно 20-25% это называется остаток. А тот же Павел в, той же, в том же послании к римлянам, в 11 главе, в 25 стихе говорит «Не хочу оставить братья в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от чести до времени, пока войдет полное число язычников». И вот он 26 стих он говорит «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит, отвратит нечестие от Иакова». То есть здесь 26 стих говорит «Весь Израиль спасется». И отвратит э, избавитель от Сиона, нечестие от Иакова. То есть, только подумайте на минутку. В, в 9 главе, в 27 стихе, Павел заявляет, остаток спасется. А в 11 главе, в 26 стихе, он говорит, весь Израиль спасется. Как бы противостояние. Один стих ругается с другим стихом. И, как я уже сказал, мудрые люди э, нашли хитрый выход, тот остаток, который останется, он весь спасется. Но, извините, такое толкование, это вырвано из контекста. Потому что 11 глава говорит «Коль Исраиль, весь Израиль спасется». И в Исаие в 60 главе, в 21 стихе, там сказано «Э, «Ибо весь мой народ праведный, навеки наследуют землю». То есть, разве весь Израиль сегодня праведный? Нет. Но Бог... Через пророк говорит, весь Израиль, мой народ, весь, станет праведным и наследует землю, это имеется в виду, будет в вечности, в благодати и в полноте, и в милости, и в славе Господней покоиться. Как такие вещи вообще понять? Первое я вам хочу сказать, я не понимаю их. Я просто принимаю слова, как они говорят, и я уверен, что в римлянах в 11 главе апостол Павел как раз-то комментирует и ссылается на того же Исаию, на этот стих, который я сказал, что весь мой народ праведный, и он тоже говорит, я не знаю как, но сила Искупителя, имеется в виду сына Божьего Иешуа, который пришел от Сиона или из Сиона, достаточно сильна, Потому что Господь Бог наделил его этой силой, потому что он Сын Божий. И он избавит всего Израиля. Но тогда в каком формате мы должны понимать то место, которое э, Павел говорит в Римлянам в 9 главе, только остаток спасется. Как я уже сказал, слово «спасение» на иврите оно может выражать разные моменты. Это может быть избавление от беды, от болезни, от сложных обстоятельств или эсхатологическое спасение. Я подозреваю, и сейчас повторюсь, подозреваю, не выстраиваю из этого какой-то жесточайшей доктрины, но вот сегодня я так понимаю эти стихи, что 9 глава, 27 стих Павел говорит о физическом избавлении. То есть, если Израиль будет проходить какие-то сложнейшие обстоятельства, только остаток будет спасен. И если мы обратимся к истории Израиля, то мы увидим, что эта формула работает. И даже последняя катастрофа Израиля, Холокост, надеюсь, последняя катастрофа Израиля, Холокост, убивший 6 миллионов евреев, то если мы посмотрим, это число как раз оставшиеся И является тем остатком, осталось примерно 20-30% от всего еврейского населения. То есть 9 глава Павла четко сработала в данном случае, вот это вот понимание остатка. Но когда говорится об эсхатологическом спасении, когда говорится об эсхатологическом для вечности, я склонен видеть намного более широкое обетование Павла не Павла, а Священных Писаний, которые Павел подводит, разумеется, основанные на власти Творца, на Его суверенном слове милосердия, обетовании и Сыне Божьем, которого Он посылает как Избавителя от Сиона. Будет ли это захватывать другие народы? Это уже разговор другого времени. Это следующий разговор. Но сейчас, обращаясь к первому посланию Петра, первая глава, «Достигая, наконец, верой вашей и спасения от душ ваших», я думаю, что здесь, здесь больше говорится о том, что мы должны часто поработать тяжело, чтобы вырваться, избавить души нашей жизни от каких-то обстоятельств, которые сегодня мешают нам Возможно, затруднительные финансовые положения. И нам нужно приложить усилия, молитву, разумеется, но мудрость и усилия, возможно, болезни, Нам нужно обратиться к доктору, если сверхъестественно ничего не получается. Или сделать какие-то шаги. Возможно, нам нужно изменить какие-то обстоятельства в нашем доме. И для этого нужно опустить свой нос, гордыню. И достичь, смирить, пользуясь услугами. Творца через нашу веру, спасение нашей жизни, имеется в виду нашей сегодняшней жизни. А о вечности? О вечности я не думаю, что если мы ходим за Господом Богом, если вот эта формулировка «Шма Исраэль» «Адонай но Адонай хадана» в твоем сердце, если в твоем сердце, что ты знаешь, что еще умер за твои грехи, что здесь тебе стоит заботиться, здесь, я думаю, ты покрыт, здесь не нужно, здесь можно просто доверять и расслабиться. А вот по жизни нам иногда нужно выстраивать четкую линию и достигать спасения наших душ. Желаю вам победы, победы, упрямства, дерзновения, терпения, праведности, святости, всему тому, чему учат нас священное Писание. Благословения вам. Шалом Ме Исраэль.